Всем привет! Это видео о том, как восстановить или заново создать скрытый раздел восстановления или рекавери раздел компьютера или ноутбука и восстановить систему из него. А также становимся на том, как удалить созданный вручную раздел восстановления или рекавери раздел от производителя ноутбука без переустановки Windows. Поехали!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 В одном из предыдущих роликов я показал, как сделать сброс ноутбука к заводским настройкам, используя предустановленный производителем раздел восстановления. Ссылка в описании. Но что, если на вашем компьютере такого раздела нет, или вы его удалили, но он вам нужен? Ведь с помощью такого раздела восстановления можно восстановить систему к тому состоянию, из которого будет создан образ, вместе со всеми установленными программами и драйверами, а также настройками, и не прибегая к установочному диску или флешке. Прежде чем приступить к созданию рекавери раздела, необходимо убедиться в наличии достаточного объема свободного места на жестком диске. Максимально освободите работающую операционную систему от ненужной информации, так как она будет также внесена в образ системы, а соответственно утяжелить раздел восстановления. Удалите ненужные программы. Перенесите документы, музыку или фильмы из папки Мои документы на другой локальный или внешний диск. Приведите систему в то состояние, в котором вы хотите ее в дальнейшем восстанавливать. Теперь перейдем непосредственно к созданию раздела восстановления. Проверяем свойства системного диска C и смотрим, сколько места на диске занимает наша система. В моем случае это порядка 16-17 ГБ. У вас может быть как больше, так и меньше. Все зависит от системы, установленных в ней программ и объема личных данных пользователя. Дальше переходим в управление дисками. В Windows 8 или 10 для этого кликните правой кнопкой мыши на меню Пуск и выберите Управление дисками. В Windows 7 перейдите в панель управления – Администрирование – Управление компьютером – Управление дисками. Перед нами все диски компьютера. Для создания рекавери-раздела необходимо сжать один из дисков. У меня достаточно места на диске D. Кликаю на нем правой кнопкой мыши и выбираю Сжать том. Система автоматически определила, насколько максимально его можно сжать. Но это для меня много. Моя система занимает около 17 гигабайт, поэтому сожму немного с запасом на 18 гигабайт. Для этого прописываю в поле размер сжимаемого пространства 18 тысяч мегабайт. Сжать. Как видим, на диске освободилось нужное пространство, которое отображено как нераспределенная область. Кликаю на ней правой кнопкой мыши и выбираю «Создать простой том». В мастере ничего не меняю, просто нажимаю «Далее». Создан новый том или локальный диск. Я его сразу переименую в «Recovery». В управлении дисками пока все. После этого переходим в панель управления, резервное копирование и восстановление, создание образа системы. И для создания образа системы выбираю только что созданный диск рекавери. Далее. Система автоматически выбрала для архивации все системные разделы. Далее. Архивировать. Ждем окончания архивации и создания образа системы. Таким образом мы создадим образ восстановления данной системы. Это может занять какое-то время. Все зависит от мощности вашего ПК. Дождитесь окончания процесса. Образ создан. Создавать диск я не буду. Нет. Закрыть. Переходим в этот компьютер и открываем наш локальный диск Recovery. Как видим, здесь появилась папка Windows Image Backup. Это и есть образ восстановления нашей системы. Возвращаемся в управление дисками. Кликаем правой кнопкой мыши на Recovery разделе. Изменить букву диска. Удалить. Таким образом, мы сделаем наш Recovery раздел скрытым. Чтобы убедиться, переходим в этот ПК и видим, что он там не отображается. Все, скрытый раздел восстановления системы создан. По сути, это такой же скрытый раздел восстановления системы к заводским настройкам, как тот, который создают производители ноутбуков. Ведь вы также можете создавать образ системы для такого раздела с любыми нужными установленными программами, настройками и приложениями и восстанавливать его в любой нужный момент. Чтобы восстановить состояние системы, используя скрытый раздел восстановления, необходимо запустить среду восстановления. Детальное видео, в котором описаны все возможные способы ее запуска уже есть на нашем канале. Ссылка в описании. Если кратко, то, чтобы запустить среду восстановления из-под работающей операционной системы, перейдите в Параметры Обновление и безопасность Восстановление Особые варианты загрузки Перезагрузить сейчас. Или нажмите Перезагрузка, удерживая клавишу SHIFT. Если операционная система по каким-то причинам не загружается, Windows 8 и 10 часто в случае отказа системы загружаться может автоматически загрузить среду восстановления. Если этого не происходит, то для ее загрузки может понадобиться загрузочный диск или флешка. О том, как создать загрузочную флешку, смотрите наше видео по ссылке в описании. Если говорить о ноутбуках, то у каждого производителя своя комбинация клавиш для загрузки среды восстановления или сброса системы к заводским настройкам. Достаточно нажать или удерживать ее при загрузке компьютера. Все варианты сочетания клавиш в видео о сбросе ноутбуков к заводским настройкам. Ссылка также будет в описании. После того, как вы вошли в среду восстановления, выберите в ней поиски устранения неисправностей. Иногда этот пункт может называться диагностика. Дополнительные параметры. Восстановление образа системы. Выбираем учетную запись и вводим пароль пользователя. Если пароль установлен не был, просто нажимаем Продолжить. Загружается инструмент восстановления системы из образа. Как видим, система автоматически обнаружила наш скрытый раздел восстановления. Нажимаем Далее. Далее. Готово. Да. Пошёл процесс восстановления. Ждем его окончания. Восстановление системы завершено. Перезагрузить компьютер сейчас. Вот и все. Система восстановлена из созданного нами скрытого раздела. Причем рекавери раздел на этом пока остался, и мы сможем восстановить с его помощью системы еще раз в случае необходимости. Очень удобно. Самый настоящий раздел сброса компьютера к заводскому состоянию. Есть еще один момент, который я бы хотел показать в этом видео. Это то, как удалить раздел восстановления или рекавери раздел системы. В принципе, если речь идет о созданном вами вручную рекавери разделе, то здесь никаких проблем нет. Чтобы удалить его, перейдите в управление дисками, кликните правой кнопкой мыши на созданном вами рекавери разделе и выберите удалить том. После того, как он будет удален, на его месте образуется неразмеченная область. Кликните правой кнопкой мыши на соседнем томе и выберите «Расширить том». В результате он расширится на размер неразмеченной области. А от рекавери раздела не останется и следа. Но если говорить о разделе восстановления, который создан производителем ноутбука или с помощью одной из программных производителей устройств, как Toshiba HDD Recovery, Центр восстановления Sony VAIO, HP Recovery Manager, Acer Recovery Management, Samsung Recovery Solution, Lenovo 1 Recovery и так далее, то удалить его таким образом не предоставляется возможным. Ведь перейдя в управление диском и кликнув правой кнопкой мыши по такому разделу, вы увидите только пункт меню «Справка». То есть, просто удалить том не предоставляется возможным. В таком случае есть два способа удаления раздела Восстановления. Первый – это удалить его во время установки Windows или с помощью командной строки и команды Diskpart, что очень удобно, если переустанавливать операционную систему вы не намерены. Для этого запустите командную строку от имени администратора. Вводим Diskpart. List disk. Видим список наших дисков и запоминаем номер нужного. Select disk и номер нашего диска. Дальше list partition. Выводит список раздела выбранного диска. Убеждаемся, что вы выбрали нужный диск и запоминаем номер раздела восстановления. Select partition и номер раздела восстановления. И удаляем его введя команду Delete Partition Override. Эта команда удаляет любой раздел, пренебрегая всеми возможными ошибками или ограничениями. Все, наш раздел удален. Переходим в управление дисками и убеждаемся в этом. В оставшийся вместо рекавери раздела нераспределенной области можем создать новый основной раздел или расширить соседний. На этом все. Надеюсь, данное видео будет вам полезным. Ставьте под ним лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте возникающие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!